С момента выхода этого фильма прошло уже 19 лет. Став классикой жанра, он и по сей день смотрится свежо, не переставая дарить вдохновение режиссерам следующих частей. А начиналась история так. Группа подростков во время школьных каникул собирается посетить Францию. Уже в самолете один из ребят предчувствует катастрофу и покидает борт. Вместе с ним выходит несколько человек. После взлета самолет взрывается. Спустя месяц чудом спасшиеся начинают уходить из жизни очень странными способами. Основной посыл – если смерть внесла тебя в свой список, значит выхода нет. Именно ожидание неминуемой гибели и позволяет фильму держать зрителя в напряжении на протяжении всего повествования. Родоначальник успешной франшизы и один из лучших фильмов серии.